Сделай это, Морти. Сделай это. Сарвись меня одежду и спаривайся со мной всю жизнь. Может мы найдем укромный уголок? Джессика, держи себя в руках. Всем привет, с вами Ир. И сегодня мы с вами рассматриваем выражение. Начнем с самого простого. Неправильно глагол get. Основное значение получать. Вторая и третья формы go, Get, got, got. Далее. неправильно глагол hold. Основное значение держать. Вторая и третья форма held. Hold, help, held. Также может значить удерживать, сдерживать, поддерживать, поддерживать и задерживать. Hold в качестве существительного значит трюм или грузовой отсек. Что касается самого выражения, то оно имеет три значения. Первое. Get a hold of somebody. Связаться с кем-то. Второе. Get a hold of something. Достать или заполучить что-то. Третье. Get a hold of oneself. Собственно, то выражение, которое мы разбираем, взять себя в руки. Homer, get a hold of yourself. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, оставляйте ваши вопросы в комментариях под видео. Увидимся!